Всем привет, и мы сегодня начинаем новое прохождение или как бы просто выживание а, МТА а, в стиле Дейзе Или как она там правильно говорится, я не знаю а, Сегодня с нами, ну, то есть со мной играет Сергей Всем привет Да, наконец-то я его, ну, мы кое-как ломали и сделали связь Давай я тебя ушатаю проще, а? не, лучше с дробовика по тебе yeah. да, МТА она как-то смахивает нас сам, но но как бы тут все по-другому Нам, ну, мне очень иди нафиг, я тебя сейчас порублю на куски иди сюда, <laughs> и так тут зомби апокалипсис, ты еще тут ладно, мы будем ну, выживать ну, зомби тут мало, ну, да. зомби тут мало. А... если встретятся, то их много будет да, очень Например, у нас была стычка вот э, за раз мы убили около трех. Причем все стопора. А. Что тут нашел? Да, да фигня. Короче, давай обшаривая, обшаривай, а я поешь. Ну, фигня. все да. что куда удрал? Э. О, я не спустился. А просто пицца уроди валяется. Слышь, подожди. А, ну да, это пицца. Нет, моей Слушай, ты что подобрал? там, топорик, там, там топор валяется. А Чего я не вижу? Так, ну что, подожди, подожди. О, а нет, точно реально топор валяется. Короче, пошли куда-нибудь просто. Ладно. Нам главное Ладно. лишь выжить. А мы вообще х... что вообще хотели сделать там? Слушай, а можно вообще сбегать на военную базу? Кстати, точно, там же оружия много. Да, так у да. нас это много времени займет. Тогда, ну да. Естественно, я почему-то не могу тут поставить на паузу, как ни странно. Вот, ну, как бы вонникам я почему-то все время пытаюсь сделать паузу, он мне не ставит его, а продолжает запись. Или вообще может ее отключить. Короче, мы будем делать так: сначала одну такую серийку, как бы ознакомительную, сделаем тут, а потом уже будем начнем уже с другого места. Да. А это уже будет, как сказано, уже база 51 или 30. Ну, возле да. да. Что там? Нету ничего. Я тут это еще. Утром ходил. Надо туда не, а, подожди, а, где мы не были, мы в той А Вот, кстати, вот сейчас написали, что будет с Так что, можно сказать, вот такая знака... Ну, маленькая серия будет. Да, очень маленькая. Очень mm -hmm. маленькая такая. Ну, как начнется... Oh. опыт, куда свалился? А, oh. I'm не, I'm нет. Слушай, смотри, меня так не пугай, я же выстрелил. <phrases> У меня же оружие е есть. Ага. Мне надо О, молоко, молоко, молоко, тихо, молоко. тихо, дай. дай да? Дай, пожалуйста, это чудо. Блин, сделать? мест нету. Ай, Слышь, что нужен? Да, нужен. Я тогда патроны сюда скидываю. О, что за патроны? Вот. Все. А, начался респаум. Так что мы, пожалуй, уже... Ну, можно сказать, прервемся. На этом мы просто как бы показали вам, что мы на этот раз собираемся делать что вы будете видеть на моем канале, так что подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, как бы все это банально не звучало. Всем до новых встреч и, и... Да. до новых прохождений.